И мы с коллегами договорились, что вначале мы еще раз попробуем довести информацию о том, чем закончился или так промежуточный результат выезда комиссии, достаточно большой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в Санкт-Петербург. И если можно, несколько вводных слов. По этому поводу хотел бы сказать: достаточно большое количество публикаций идет коллег. Я вообще, мне кажется, толерант, к этому ко всему отношусь, но когда я читаю публикации или заявления, вот у меня перед глазами заявление, которое опубликовал наш входящий, в основном, наверное, все, может, кто есть в этой организации, голос заявлений в адрес всех. Я не спорю, по сути, я только хочу сказать, что никто, кроме Центральной избирательной комиссии и Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга и власти города Санкт-Петербурга решением имеющихся проблем по сути дела не занимается. Все остальные смотрят на это со стороны и начинают оценивать, что правильно, что неправильно и имеют на это право. Только на мой взгляд оценивать надо все-таки достаточно объективно, это во-первых, а когда вы начинаете каким-то системным анализом заниматься, то неплохо было бы хотя бы посмотреть на происходящие события собственным взглядом. Из тех публикаций, которые я почитал, 99% пишут люди, которые не были, не видели, пишут чужих слов. Имеют право, ничего об этом не говорю. Но начинают делать выводы, которые точно не соответствуют тем реалиям, которые есть в городе. И эти выводы делаются непонятно на основании каких фактов. Я считаю, что вот в том состоянии, в котором сейчас идет комиссия по выборам депутатов муниципальных образований в Питере, действия Центральной избирательной комиссии, Городской избирательной комиссии, та жесткая оценка, которую дала и Александра Памфилова всему тому, что происходит в городе, они абсолютно точно необходимы, они, на мой взгляд, на нынешнем этапе вполне достаточны для того, чтобы процесс вошел в нормальное русло. Все сравнивать с 2014 годом, я еще раз напомню, в прошлый раз говорил, сейчас напомню. В 2014 году разбор полетов был постфактум. Когда все произошло, выборы состоялись, и только тогда все начали смотреть, а что же там произошло. Мы в Питере, еще раз напомню, были практически всем составом Центральной избирательной комиссии, задолго до начала избирательной комиссии, наверное, в прошлом году еще мы поехали, или в начале этого. Весной этого года, да, проводили совет председателей вместе с председателем Центральной избирательной комиссии. Все члены Центральной избирательной комиссии, пожелавшие принять участие, были, смотрели, наблюдали, встречались с ТИКами, встречались с ЭКМО, встречались с другими людьми, которые занимаются организацией выборов. Поэтому мы жестко относимся к оценке всех событий происходящих всех нарушений которые происходят не только в санкт петербурге но и в другом по санкт петербургу хочу еще раз подчеркнуть есть консолидированные позиция центральной избирательной комиссии городской избирательной комиссии и вчера мы услышали заявление временно исполняющим обязанности Александра Мича Беглова, он абсолютно точно поддерживает все эти действия и против каких бы то ни было нарушений в ходе избирательных кампаний, как губернаторский, но в данном случае он говорил по муниципальным комиссиям. И я надеюсь, что наши совместные действия и послушаем сейчас информацию Виктора Александровича, они все-таки облагоразумят тех, ну, на мой взгляд, все-таки незначительное, небольшое количество избирательных комиссий муниципальных образований, которые в силу каких-то собственных какого-то собственного понимания того, что и как надо делать, грубо нарушает и федеральный закон, и нормативно-правовые акты э -э, города Санкт-Петербурга. Поэтому я думаю, что мы можем еще обменяться мнением по этому поводу. Предлагаю сейчас послушать Виктора Александровича Миненко. Э -э, он, я думаю, не очень долго. Потом Евгений Александрович, свои яркие впечатления по, тем, по тому времени, что он был в Питере... И мы потом с вами, может быть, еще сможем оценить, что и как мы видим на сегодняшний день и что бы нужно было сделать на будущее. Виктор Александрович Миненко, председатель Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии. Нужно отметить, что он лично в это время активно занимается решением проблем и, на мой взгляд, благодаря его активной позиции много сегодня меняется в лучшую сторону. Да, включайте, пожалуйста. Да, добрый день, Николай. Добрый день, уважаемый Николай Иванович. Добрый день, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, уважаемые коллеги. На территории Санкт-Петербурга в настоящее время 109 муниципальных избирательных кампаний находятся в стадии выдвижения и регистрации кандидатов. По состоянию на 28 июня по 83 муниципальным образованиям выделилось 708 кандидатов, из них 434 в порядке самовыдвижений. Организация деятельности ИКМО находится на постоянном контроле Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В период с 25 по 27 июня текущего года представители Центральной избирательной комиссии Российской Федерации совместно с Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Представители политических партий посетили более 60 избирательных комиссий муниципальных образований. По результатам проверочных мероприятий важно отметить, что избирательная кампания по выборам депутатов муниципальных советов идет в штатном режиме. В большинстве избирательных комиссий работа организована должным образом. В 10 из 109 ИКМО выявлены нарушения избирательного законодательства носящие признаки воспрепятствия осуществлению избирательных прав граждан, потенциальных кандидатов в депутаты муниципальных советов, в том числе в шести ИКМО нарушения носят грубый характер по четырем избирательным комиссиям муниципального образования, такие как Самсоневский, Ржевка, Сергиевский, Академическое, Избирательной комиссии документы направлены в прокуратуру Санкт-Петербурга и Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу для проверки обстоятельств на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотрено статьей 141 Уголовного кодекса Российской Федерации и принятие мер реагирования в пределах своей компетенции. По результатам рассмотрения обращения избирателей о наличии искусственных очередей для подачи документов на выдвижение, несоблюдение ИКМО, графика приема документов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим решением установила график работы ИКМО по приему документов с 9.00 до 18.00 ежедневно. При этом я хотел бы сделать некий оцен, что если в 18 часов заканчивает работу избирательная комиссия, то те люди, которые находятся внутри для подачи своих документов они принимаются до последнего человека. А также продлило сроки выдвижения и регистрации кандидатов в муниципальных образованиях Академическое, Сергиевское, Самсоневское, Ржевка, Екатериновский. На контроле стоит вопрос о организации работы ЕКМО «Красненькая речка». По результатам оперативного рассмотрения обращений кандидатов, содержащих информацию о несоблюдении требований, к оформлению разрешений на открытие специального избирательного счета ВИКМО незамедлительно направлены разъяснения с требованием применять форму разрешения установленную Санкт-Петербургской избирательной комиссией по согласованию с Северо-Западным Главным управлением Центробанка. Жалобы на организацию работы ИКМО Красная речка поступившие сегодня, будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний комиссии. С 25 июня ежедневно с 10.00 и 19.00 в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию направляются оперативные отчеты о ходе работы ИКМО. В соответствии с полученной информацией на 10.00 сегодня все ИКМО открылись, ведется прием документов. На особом контроле стоит код работы ИКМО «Самсонинский», «Ржевка», «Сельдерский», «Академическая», «Красненькая речка». Алла, э, уважаемый уважаемый Ник, Николай Иллаксан э, тоже с нами, ЦИК... я уверен, ничего страшного. Да? Да. Господи, да. спасибо большое. Э, э, Элла, Элла а, Николай Иванович э, и члены ЦИК России. Хотел бы еще раз поблагодарить вас лично и аппарат ЦИК России за ту методическую и существенную помощь поддержку в вопросах организации и проведения избирательных кампаний на территории города. По результатам проведения совместных с группой должностных лиц ЦИК, прибывших в Санкт-Петербург, выездных проверочных мероприятий уже предпринимаются дополнительные меры для обеспечения соблюдения требований избирательного законодательства. Уважаемый Николай Иванович, уважаемые члены ЦИК России, доклад по Санкт-Петербургу закончил. За есть предложение Евгению Александровичу дать, возможность тоже высказаться. И потом мы сможем задать вопросы и высказать свои оценочные позиции. Пожалуйста, Евгений Александрович. Уважаемые коллеги, Виктор Александрович все подробно и детально рассказал. И должен сказать, что в подавляющем большинстве избирательных комиссий муниципальных образований работа идет штатно, в строгом соответствии с законом. Да, есть отдельные комиссии. Которые нарушают закон. И по ним совершенно справедливо избирательная комиссия города Санкт-Петербурга принимает решение об обращении. Более того, вы совершенно четко слышали, что по тем фактам, которые были выявлены вчера при посещении двух муниципалитетов, решения также будут приняты по обращению в правоохранительные органы. Самое главное, что добилась Центральная избирательная комиссия, это то, что Кандидаты смогут, и уже это делают активно, в тех муниципальных комиссиях, где они не могли подать документы, стоя в очереди по несколько суток, это сделать. Это главное, что сделала рабочая группа Центральной избирательной комиссии, потому что в очередях стояли представители парламентских партий, представленных в Санкт-Петербурге, иных партий. И Единая Россия, и КПРФ, и ЛДПР, и Справедливая Россия, Партия Роста, Яблоко, Объединенные Демократы в отдельных муниципалитетах не могли зайти в комиссию и сдать свои документы. Да, Единая Россия, Евгений Иванович, у нас все это зафиксировано. Самое главное, что это сделано, чтобы отдельные Вася не писали. Поэтому я уверен, что та работа, которая проводится городской избирательной комиссией, территориальными избирательной комиссиями, которые сейчас активно контролируют, что происходит в ЭКМО, сделает свое дело. Ну а вчерашнее заявление Александра Беглова, разобраться с теми правонарушениями, которые допущены, это будет большой плюс. Для того, чтобы выборы в Санкт-Петербурге вот по этим муниципалитетам, где были нарушения... Вернулись в законное русло. Ну а по другим муниципалитетам это своего рода предостережение как не надо делать. Хотя еще раз подчеркну, что подавляющее большинство избирательных комиссий муниципальных образований работает в строгом соответстве законов. Не Спасибо. говоря уже о избирательной комиссии города и территориальных избирательных комиссиях. Спасибо, Евгений Александрович. Да, мои Владимир, пожалуйста. Вопрос в выступлении? У меня тоже несколько слов. Да, не пожалуйста. Нет, да? Вы знаете, коллеги, по функционалу рассматриваю жалобы граждан, поступающие по интернету, поэтому, так скажем, достаточно оперативный канал, так же, как и наша горячая линия, которая действует и работает. Вот. В связи с этим, хотела бы с удовольствием и с большим удовлетворением отметить, что работа избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, Приобрела системный характер, и это видно из того, что проанализированы действительно все болевые точки, выявлены проблемы. Но Один из таких тоже очень отрадных фактов, буквально вчера пришла жалоба о том, что в муниципальном образовании в ненадлежащем виде выдается разрешение на открытие специального избирательного счета. И, как я понимаю, ну, практически в опережающем порядке уже меры принимаются Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Вот да, и в этой ситуации я только хочу об одном сказать. Видимо, ну, заготовок, связанных с тем, как дальше так сказать, вести так называемую избирательную кампанию по ряду муниципальных образований, в общем-то заготовлено еще. Если мы будем оперативно реагировать и как бы уже системно рассматривать, то я думаю, что в общем-то мы во всяком случае покажем, что мы привержены закону, мы привержены тому, чтобы организовать кампанию в строгом соответствии с требованиями законодательства. Спасибо, Владимир. Пожалуйста, Вячеслав Александрович. Подтвердите слово, Я хотел сказать, что в одном из муниципалитетов избирательной комиссии муниципальных образований, где мы вчера были. И где были, мягко говоря, не совсем законные решения выдачи выдаче разрешений на открытие специальных избирательных счетов, когда просто давали другие виды документов, которые утверждала избирательная комиссия. Вот пока этим кандидатам избирательная комиссия муниципального образования не выдала правильные разрешения, и люди не пошли сдавать эти документы в Сбербанк, открывать счет, мы из, этих, из этой избирательной комиссии не уезжали добили, чтобы всем, кому дали бумаги незаконные, не соответствующие постановлению этой избирательной комиссии, добили, чтобы выдали все, что соответствует законам. И люди пошли, открыли счета, никаких проблем не было. Спасибо. Виктор Александрович, у меня вопрос к вам. Если можно, вы ответите, или кто-то из коллег с вами присутствует в студии у нас в некотором количестве комиссий завершается прием документов. Какое это количество комиссий и каким образом мы вот в эти там, наверное, оставшиеся день-два будем контролировать работу по исполнению того что, того, что... того, о чем вы говорили, что все желающие принять участие в избирательной кампании, смогут подать необходимые документы. Сколько комиссий, каким образом мы реализуем? Вот заканчивать двадцать 29 На сегодняшний день <кười> <кười> в ближайшее время закончит свою работу по приеме документов на движение порядка 19 комиссий. Значит, там, где были нарушения, мы сроки будем продлевать. И я уже выше докладывал о том, что в части таких комиссий мы сроки уже своим решением продлили. Да, я знаю, три комиссии вы продлили. Речь идет, как вы сами сказали, о 19. Хотелось бы понимать, ситуация в этих 19 комиссиях кем в режиме в ежедневном режиме онлайн контролируется и как мы сможем за субботу получить информацию о том какие события развиваются на площадках этих комиссий Uh, уважаемый Николай Иванович, докладываю значит, поставлено поручение территориальным избирательным комиссиям с 10.00 утра и, до, и в 19.00. Это два доклада ежедневно территориальные избирательные комиссии докладывают о положении дел в зоне их ответственности. При этом находится на жестком контроле каждая комиссия. Итак, просьба если... какая? Это понятно. Вот мы видели вашу так сказать, решительность. Мне бы хотелось, чтобы избира... и члены избирательной комиссии с правом решающего голоса городской и председатель территориальных комиссий на эти два дня были закреплены за самыми проблемными или завершающим прием документов комиссиями, мне бы хотелось, чтобы мы список этого закрепления имели сегодня после обеда в Центральной избирательной комиссии. У нас будет работать штаб, мы организуем на выходные дни, который будет вместе с вами осуществлять контроль за тем, что происходит, и реагировать на ситуацию должным образом. И я думаю, что член Центральной избирательной комиссии, я сейчас спрошу, если не будут возражать, Наверное, по тем комиссиям, по которым вы направили материалы в прокуратуру Санкт-Петербурга и в Следственный комитет, мы, наверное, поддержим своим обращением в Генпрокуратуру и в Следственный комитет России с просьбой осуществить контроль за тем, как будут объективно эти материалы все исследовать. Коллеги, не возражаете, если мы такие телеграммы дадим? Нет, возражайте. Тогда мы поддержим ваше, ваше обращение еще нашими телеграммами федеральные структуры. И я надеюсь, это тоже не будет лишним. Что касается комиссии, которые завершают работу по приему документов. Хотели бы тоже иметь информацию, в каких вы считаете и на каком основании вы можете продлить срок приема документов. Если он не будет продлен, каким образом мы все-таки будем контролировать э -э вот, реализацию этой нормы, о которой вы сказали. Документы у всех желающих будут приняты, вне зависимости от того, сколько их будет в этот день. А, да, по Сбербанку Без Евгений Без Александрович тоже говорит. Давайте мы... Тоже после обеда проинформируйте, есть ли договоренность со Сбербанком для того, чтобы отделения работали в выходные дни. Для них это понятно, неожиданная будет просьба, но давайте ее прорабатывать, чтобы люди могли открыть значит, специальные счета. Если это не будет сделано, то вся работа комиссии будет напрасной и бессмысленной. Неоткрытый счет оснований для отказа в регистрации. Хорошо, коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Нет. Тогда мы завершаем. Еще раз говорю, что я надеюсь на то, что вот та жесткая оценка, которую Александр сказала, и те предложения жесткие, которые прозвучали, все-таки не потребуют применения вот по результатам той работы, которая будет проделана. Еще раз хотел бы поблагодарить и Виктора Александровича, и членов городской избирательной комиссии и всех сотрудников аппарата, кто выезжал в Санкт-Петербург и в непростых условиях работы, работали. Желание, чтобы мы выезжали в виде троек, да, как сегодня сказали Коженко, Маузер и так далее, это не наши методы работы, наши методы работы профессиональные. Мы выезжаем людьми, которые профессионально готовы оценить деятельность комиссии, Любого уровня и принимать профессиональное решение, При этом сопровождать нас представителями полиции или прокуратуры следственного комитета, на мой взгляд, это излишняя норма. После этого следует обращение, грамотное, профессиональное, составленные. Попытка выезжать тройками, это пиар, дешевый пиар в данном случае. Выезжать тройками, когда в этом есть необходимость, мы это делали. И будем делать дальше. В данном случае, когда речь идет о нарушениях текущего характера, нужна профессиональная и грамотная работа с членами комиссии, с председателями ИКМО. И мы эту работу грамотную и профессиональную делали абсолютно точно. И надеемся, что результат этой работы будет отсутствие жалоб по результатам регистрации. Виктор Александрович, спасибо.